у Бога нет служения осуждения, его никогда у Него не было и никогда не будет, Бог не мог поставить вас на это служение, если ты гоняешься за людьми и ищешь в них какие-то изъяны, покайся в этом и больше не греши, Бог не мог поставить тебя на такое служение. Бог может вскрыть какой-то грех человека, показать Проблему человека ⁇ болезнь. Потому что грех ⁇ это зараза, это болезнь, которая поражает человека. И Бог может тебе открыть какую-то болезнь другого человека. Но не для того, чтобы осудить, а для того, чтобы восстановить диагноз. И показать человеку, что он болен. И предложить ему помощь. Если ты хочешь быть здоров. Обратись к Иисусу Христу и Он исцелит тебя, если ты искренне от всего сердца покаешься в своем грехе и не будешь больше его делать, когда ты станешь серьезным с Богом, когда ты станешь честным с самим собой и с Богом, когда ты действительно последуешь за Ним так как Он того требует, а не так как ты этого хочешь. Поэтому, когда человек гоняется за другим, чтобы найти в нем какие-то изъяны, какие-то грехи, это грех, так нельзя делать. И если Бог тебя не посылал, то чего ты туда пошел? Чего ты гоняешься за людьми и ищешь в них какие-то грехи, чтобы их осудить? Говорить о грехе нужно. И грех тебе, если ты молчишь. И видишь, что человек погибает, и ты об этом молчишь. Ты берешь на себя великий грех, если ты не предупреждаешь этого человека, что если он не исправит свои пути не покаяется в своем грехе, то он попадет в ад. И если человек не принимает и говорит, меня совесть не обличает, или он говорит, что это не грех, или еще что-то, что я верующий, он говорит, что я посажен со Христом на небесах то ты умываешь руки, тебе не нужно за ним гоняться и заставлять его или бить его, чтобы он прекратил грешить. Ты его предупредил, на твоих руках нет крови. Ты свободен от этого человека, но когда ты добиваешься того, чтобы он прекратил грешить, когда ты заставляешь его не грешить, то ты уже сам грешишь. Поэтому прекрати гоняться за людьми, и якобы обличать их, но повесить, повесить на себя служение, которого у Бога нет служения осуждения. Покайся, если ты судишь людей, если ты гоняешься за ними, чтобы их обличать, когда Бог тебя туда не посылал. Да благословит вас Господь наш Иисус!